Ребят, всем привет! Короче, сейчас покажу, как можно поменять цвет интерфейс, да? Сменить на более темный в Cubase 5. все очень легко и просто. Короче, заходим в File, Preference. Все, залазим General. Эту мы сюда полосочку, эту сюда, до Талова. Здесь можно еще поиграться, кому как. Мне вот, допустим, вот так потемнее. Нормально, да. Ага. Заходим сюда. Все, всем все хорошо видно, да, куда залазить. Ага. И вот эту вот полоску мы... Тоже до того влево и все после этого нажимаем ОК и все готово там еще можно поиграться можно темнее еще сделать можно чуть посветлее вот, сделаем дорожку Ну все в принципе как как как я и хотел зайдем в микшер все поменялось все все очень просто и легко спасибо до свидания